Братья и сестры, слава Иисусу Христу! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! воскрес. Христос, воскрес. Воскрес. Христос воскрес. воскрес! Слава Иисусу Христу! Мы имеем эту возможность, и этот, эту возможность, чтобы прийти на это место и вспомнить то, что Иисус сделал для нас. И получается, Он не только умер, но Он и воскрес, и дал нам эту победу. И через это э, все совершилось, через это на Голгофе все совершилось, и мы имеем эту победу от Него. И желание моего сердца немножко э, просуждать Вот я прочитаю два стиха, это будет э, 1 Коринфянам, 15 глава, э, будет стих 57-58. и «Но благодарение Богу, дающему нам победу, через Господа нашего Иисуса Христа». Итак, братья мои возлюбленные, будьте твердые, непохолюбимые, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нещетен в, Гос... в Господе. Я еще раз прочитаю. Но, благодар... «Но благодарение Богу, дающему нам победу, через Господа нашего Иисуса Христа». Итак, Братья мои возлюбленные, будьте твердыми и всегда преуспевайте в деле Господнем, знает что труд ваш нещетен в Господе. Мать и сестры, мы имеем эту жизнь, которую Бог нам дал, и эту победу. И здесь апостол Павел он говорит, как бы нас, э, нас э, прощает и дает нам вот эту э, поддержку и говорит. Но благодарение Богу, дающему нам победу через Господа нашего Иисуса Христа, это говорится о той победе, которая совершилась на Холковском кресте. Там, где Иисус был распятый, там, где Иисус... Это говорит, говорится о, той, о том проявлении, где Иисус был распятый, где Он умер, где Он был погребен, и потом Он воскрес. И вот здесь апостол Павел говорит на благодарение Богу, дающему нам победу через Господа нашего Иисуса Христа. Я хотел бы эти слова оставить нам на память, в нашем сердце, для укрепления наших, нашего духовного человека, чтобы мы имели, зная, идя по этой жизни, зная, что и сам Иисус Христос вручил эту победу тебе и мне, дорогой друг, брат и сестра. Мы это имеем от Его руки, от Его от Его победы, которая совершилась на Голгофском кресте и когда, в это утро, когда Он воскрес. И я хотел нам еще одну оставить такую мысль, чтобы мы не опускали наши руки, когда мы что-то делаем, потому что это не напрасно. Английский перевод говорит «It is in vain". Это не Это не есть напрасный труд, который мы... Это не есть труд, который мы делаем э, во имя Господа нашего Иисуса, потому что Он и воскрес. А если Он и воскрес, то и пробовать наша она не, не тщетно. Наши дела, которые мы делаем во имя Иисуса Христа, они не есть тщетны перед Богом. Они есть. Все записывается у памяти книги Его, все наши дни, все наши поступки. Все наши дела, которые мы делаем во имя Иисуса Господа нашего Христа. И помоги нам, Господь, не унывать, но зная, что, имея, знайте, что мы имеем эту победу от самого Иисуса Христа, которая совершилась там, на Голгофе, и в то, в то утро, когда Он воскрес. И мы это имеем, мы можем дальше идти, шагать за Иисусом Христом, дальше идти по этой жизненной труде, приносить плод для Иисуса Христа, потому что наш труд, он и есть щетен, и помоги нам всем Господь исполнять вот эти слова и жить этим, чтобы в нашем, наше сердце оно ликовало и радовался Иисусом Христом. Не эта радость, которая приходит и уходит от мира или от каких-то э, временных вещей в нашей жизни. Но это есть совершенная радость, которая превыше э, э, всякой вещи на этой земле. И помоги нам, Господь, э, имея это, э, получая это от нашего Господа Иисуса Христа. Идти за Ним, шагать за Ним, не опуская руки, потому что есть цель. Цель, которая есть... Э, цель, это и есть высшая цель. Это быть... Э, как он был воскресен, так само и мы воскреснем с ним. Это наша цель, чтобы быть, быть у первом воскресении. Там, где он будет поднимать свою церковь, своих возлюбленных, возможно, кто-то может из близких ушел уже то они э, постол Павел говорит первосвятникам мы их не мы их э, они будут первые э, они первые воскреснут а потом мы которые оставшиеся живущие и так будем и так всегда с Господом будем пусть эти слова нас утешают нам дают силы дальше идти шагать за Иисусом Христом потому что я веру и знаю и мы все можем согласиться что стоит до конца бороться стоит до конца идти за Иисусом Христом потому что нас ждет э, что-то лучшее что-то которые непостижимы нашему уму. Мы не можем это все понять нашим, э, нашим разумом. И помоги нам, Господь, слава Иисусу Христу, что Он воскрес, Он дал эту нам, Он подарил нам эту победу, которую я и ты, другой друг, брат и сестра, имею. Помоги нам, Господь, ценить этим, жить этим и дорожить. Э, давайте помолимся вместе, поблагодарим Господа за эту победу, которую Он вручил тебе и мне, дорогой друг, брат и сестра. Аминь.